В рамках проекта «Живая Тара» Всем привет! Это Равен Дэвид Форман, и добро пожаловать в недельную главу Тары Берешит. Эта глава открывается грандиозная история сотворения. В ней мы слышим, что происходит в шесть изначальных дней, но не слышим, почему это происходит. По крайней мере, об этом явно не сказано. Какова цель творения? В самом широком смысле этого слова, чем мы, люди, должны заниматься здесь, в этом мире? Конечно. В шестой день было сказано, что человечество создано по образу Божью, и что человек должен господствовать над миром. Он должен плодиться и размножаться. Он должен управлять всеми животными, рыбами и птицами. Ему сказали, что он может есть растительную пищу. Но вы как бы задаетесь вопросом, это все? Все эти вещи — итог нашей миссии? Вы знаете, иметь много детей, покорять мир природы, есть много овощей, не поймите меня неправильно, это все здорово, но разве это единственное, что придает жизни смысл? Это все? И кажется, что Тара больше ничего не говорит нам по этому вопросу, по крайней мере, в своем первом повествовании. Но мне кажется, что в этой главе появляется важный ключ к разгадке нашего великого предназначения. Это таинственный, загадочный стих, я хочу исследовать этот стих сегодня здесь вместе с вами. Стих, который я имею в виду, описывает изгнание Адама и Евы из Эдема после того, как они вкусили от древа познания добра и зла. Итак, он выгнал человека и поместил на востоке от Эдемского сада херувимов и огненный меч, который обращался во все стороны, чтобы охранять путь к Древу Жизни. Итак, вот оно. Перед нами особые ангелы, херувимы, которые охраняют обратный путь к Древу Жизни. Что происходит с этим загадочным стихом? Оказывается, если мы внимательно посмотрим на всю Тару, то сможем заметить, что в других местах есть отголоски этой фразы. И отголоски эти, в сочетании с исходным стихом, могут многое рассказать нам о том, чем нам следует заниматься в этом мире. Давайте исследуем эти отголоски. Начнем с того, что еще раз взглянем на этих очень необычных ангелов, херувимов. И пока мы это делаем, давайте сыграем в одну из моих любимых игр, где еще мы услышим все это снова. Другими словами, кроме этого места, у входа в сад, где они охраняют путь к древу жизни, встречаем ли мы где-нибудь еще этих ангелов-херувимов? Оказывается, да! Мы находим их в Пятикниже Моисея еще раз, и еще один только раз. И мы находим их в скине, в мешкане, где два херувима находятся в Святом Святых, украшая покров Святого Ковчега. А теперь кое-что интересное. Когда Бог изначально поставил этих двух херувимов, чтобы охранять обратный путь к Древу Жизни, мы слышим на иврите, что примерно переводится как «Он поселил их, Он помещает этих двух ангелов вне Эдема». Так что запомните в уме этот глагол «Ваяшкен». Теперь перейдем к следующему случаю появления херувимов в Таре, Скинии или на иврите, в мешкане. Да, существительное «мешкан» — это не что иное, как измененная форма глагола «ваяшкен». И он поместил их. Похоже, что эти две пары херувимов как-то связаны, не правда ли? Теперь давайте сделаем еще один шаг к пониманию этой параллели. Зададим вопрос, что в каждом случае охраняют эти особые ангелы, херувимы? В первом случае, в Эдемском саду, они охраняют обратный путь к древу жизни. А вот во втором случае, что они охраняют? Что, шатихеруимы находятся сверху на ковчеге, так что ясно, что они охраняют то, что находится внутри ковчега, а именно, две скрижали с десятью заповедями. Как бы эскиз всех остальных законов Тары. Итак, у нас есть древо жизни с одной стороны и Тара с другой. Но подождите-ка минутку, тут есть нечто удивительное. Это фраза «Древо жизни». Мы слышим эту фразу где-нибудь еще в той части Библии, что написано на иврите в Ветхом Завете? Где еще мы встречаем ее, кроме истории про Эдем? Мы слышим ее снова в одном лишь только месте. Это книга притчи. Здесь мы встречаем стих, который на самом деле стал довольно известным. Стих, помимо всего прочего, описывающий Тару. Это древо жизни для всех, кто им владеет. Прелестно. Каждый раз, когда появляются херувимы, они охраняют древо жизни. В первый раз они охраняют первоначальное древо жизни в Эдеме. Во второй раз, похоже, они охраняют новое древо жизни. В первом случае херувимы держат меч, тем самым они угрожают нам, они держат нас на расстоянии от древа жизни. Но во второй раз все несколько иначе. Во второй раз этого меча нет. Вместо этого херувимы находятся над ковчегом, они открывают свои крылья, как будто укрывая для нас в нашем мире это второе древо жизни, Тару. Как будто Бог говорит, вы, люди, были изданы из моего особенного места, из Эдемского сада и доступ к первому дереву жизни для вас утерян. Но если вы некогда согласитесь построить мне новое особое место, пожалуйста, сделайте этого, чтобы что бы то ни стало. И знаете, если вы это сделаете, я верну своих херувимов. Те же самые херувимы, которые держали вас вдали от первого дерева жизни, предоставят вам доступ ко второму, к тому, что заменяет дерево жизни. То, что это дерево символизирует. Они укрывают и защищают вас, когда вы стремитесь постичь Тару. Ладно, я слышу, как вы говорите, «Все, это интересно, но в аналогии есть проблема, не так ли?» В каком смысле? Тара должна стать деревом жизни. Ведь ее изучение не гарантирует, что вы будете жить вечно, верно? Значит ли это, что эта аналогия несостоятельна? Я думаю, что аналогии на самом деле рабочие. Хочу поделиться с вами идеей, которую я впервые услышал от моего великого учителя Равина Йозефа Лебовица. Задумаемся о бессмертии. Быть вечным. Каким-то таинственным образом мы все этого жаждем. Мы всячески пытаемся обмануть смерть. Мы не хотим просто превратиться в ничто. Ведь из-за этого все, над чем мы работали все эти годы, кажется лишенным смысла. Но Равин утверждает, что на самом деле есть два способа обмануть смерть. Два способа получить то, чего мы так жаждем, так сказать, из самой вечности. Один способ – действительно быть вечным. Но другой способ – жить смертной жизнью, но жить этой жизнью в связи с вечным. Понимаете, Бог вечный, глубочайший из существующих реальностей. Он бессмертный, бессмертный источник всей жизни. И когда вы изучаете Тару, придерживаетесь ее, любите ее, вы как бы обнимаетесь, ухватываетесь за руку Всевышнего, источник всякой жизни. Мы держимся за вечное. В действительности, использованное в этом стихе в притчах метафора довольно иронично. Не правда ли? Это дерево жизни для всех, кто ухватывается за него. Я имею в виду, ну, подумайте о Боге. Он самое неосозаимое существо в мире. Вы не можете его видеть, вы не можете прикоснуться к нему. За него вообще невозможно ухватиться и держаться за него. Но, знаете, когда вы кого-то любите, вы хотите его обнять. А с Богом это кажется таким иллюзорным. Кажется, что это часть взаимоотношений. Обнять Бога. Для нас, людей, это нечто нереальное, чего у нас никогда не сможет быть. И все же. Стих в притчах говорит нам, мы можем иметь этот аспект отношений с Богом. Потому что Бог дал нам свои слова, свои мысли. Он рассказал нам свою историю. Он изложил частичку своих сокровищ в письменной форме в книге под названием «Таран». Открывая эту книгу, изучая ее, погружаясь в нее, в попытке постичь ее богатство, мы соприкасаемся с вечным. Мы обнимаем эту великую историю Бога. И делая так, мы находим немного противоядия от смерти. Да, жизнь скоротечна. Она кончается. Но мы не оказываемся ни в удел. Мы живем не бессмысленно. С детства мне запомнился логотип одной фирмы с внушительным изображением большой скалы Гибралтар, возвышающейся над бескрайним морем, и у них был интересный девиз «Завладей кусочком скалы», говорили они. Что ж. Даже если вы не можете владеть куском камня, вы можете крепко ухватиться за настоящий камень. Вы можете жить жизнью, связанной с вечным, источником всего сущего. И поступая так, вы можете чувствовать, что ваша жизнь, хотя и обречена на временный конец, основана на более глубокой реальности. И такая наша жизнь наполнена глубоким смыслом. Когда мы вылезали из Эдема, мы потеряли наш шанс обрести бессмертие. Мы потеряли доступ к Древу Жизни, а вместе с Ним к Божьей гавани на земле, Эдемскому саду. Но в этот момент мы также получили другую возможность. В конечном итоге, своими собственными руками создать убежище для Бога на земле. Мы называем его «мешкан» чтобы построить для него место в нашем мире, пригласить его поселиться в нем. И в центре этого убежища мы поместим новое древо жизни, саму Тару. Это было бы дерево, которое мы могли бы изучать, мы могли бы учиться, мы могли бы созерцать, мы могли бы делать все возможное, чтобы жить по ней. И таким образом мы овладеем ей. Создать место для Бога в нашем мире пригласить Его жить с нами и все время обнимая Его, наслаждаясь прелестями Его книги – вот настоящее дело. Так мы справляемся с нашими знаниями из Эдема и даже переживаем Его искупление. Вот чем мы занимаемся в этом мире. Этим видео мы запускаем серию анимированных уроков, чтобы весь год наслаждаться плодами Древа Жизни. Присоединяйтесь к нам в этом увлекательном путешествии – изучении Тары.